Мы в эфире. Итак, здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я приведу вам презентацию компании «Изи-бизи». Мне попалась такая честь. И на самом деле я сам настолько вдохновлен этой идеей И в течение года сотрудничать с этой компанией. Каждый раз приходит новое-новое-новое осознание, и, конечно, сложно это за полчаса передать, но я очень постараюсь. Коротко расскажу о себе. Меня зовут Руслан. Я работаю на Кавказском регионе в том числе и также по Турецкому региону. Сотрудничаю с этой компанией около года. Имею, ну, достаточно опыта не бывает, но достаточно долгий опыт, скажем так, несколько, пару десятков лет в бизнесе и в что интересно вообще, как я пришел в визе, до того, как я пришел в визе, мне полтора года был такой период поиска, чем бы таким заняться, что является и инновационным, и структурным бизнесом, и классическим бизнесом, и то, что можно развить, создать что-то такое особенное, большое, то, что им можно передать по наследству, и там, где можно было себя чувствовать хорошо, комфортно, где э, сами учредители были бы тоже э, э, эрудированные люди таким образом, чтобы они могли тебя слышать, э, чтобы они были готовы к обсуждениям всяких разных вопросов, потому что в бизнесе никогда не бывает все прямо, всегда бывают э, взлеты, падения, вот, к, чтобы э, правильно подходили к решению вопросов и много чего другого. И я busy, busy потому что это все в целом я нашел. Я считаю, что это для меня, в моем случае, это результат моих молитв, результат моих желаний, результат моих визуализаций. Я очень доволен и очень рад, что нахожусь в этой ком комьюнити. И давайте я вам сегодня о нем расскажу. Для этого я поделюсь с вами экраном. Вот... Как мне понять, виден ли мой экран? Да, все видно, все отлично. Хорошо, замечательно. Значит, как вы видите на первом слайде, есть такая интересная вдохновляющая фраза ⁇ идея, которая меняет мир ⁇ Так ли это на самом деле? Вы знаете, это именно так. Именно так. Конечно, понимание придет не сразу, со временем. <свист> Вы знаете, когда-то появился проект Google. Это была ли идея, которая поменял мир? Наверное, да. Когда-то появилась проект, э, с идеей, связанный с идеей Facebook, или же того же самого торговой площадки Amazon, или того же самого там WhatsApp или Telegram. Поменял ли это жизнь людей? Я считаю, что поменял. Вот я из изи-бизи бы поставил именно на этот ряд. Почему? На это у меня есть много аргументов, фактов, и я постараюсь сегодня частично это выразить вам. Компания Easy она появилась на свет в 2018 году, и я считаю, что за один год это хороший успех, что компания сделала те цифры, которые вы видите на экране. Это более чем 82 тысячи регистраций. Это 146 стран мира. Это платформа, которая поддерживается на 8 языках. И статистики стран видно справа в, по странам. То есть статистика видна по странам. Первый ряд это Россия, но это страна большая, конечно, поэтому и хватает первые ряды. Вторая Украина, потом Германия, Казахстан, Турция. Вот. Регион, которым я работаю, уже год я строю, являюсь структурным руководителем, это регион Турция. Ну, конечно, меня радует, что мы среди 146 стран на пятом месте, но сожалею, что не на первом. Будем стараться. Вот, идем дальше. <кхе> В чем основная... Основная услуга и основная, так скажем, основная услуга и тот концепт, который основной концепт, который именно EasyBusy предоставляет на рынок, это образование. Вы знаете, я бы сказал, что это единственная услуга или единственный товар, как хотите, его можете называть, то, чему мода никогда не пройдет. То есть образование было, есть и всегда будет. Вот. Но, конечно, характер его меняется. Мы шли первый раз в школу, обучались, потом в университет, потом диплом получали. В результате не все понимали, что с ним делать дальше. Я заканчивал школу, ну, в принципе, на отлично. Получал образование на своем родном языке. Русский язык для меня это иностранный язык чему я научился по ходу тоже своего бизнеса, работая с иностранными партнерами. Вот. И заканчивая экономический факультет, получил диплом и задался вопросом себя, что делать дальше. И как, и как вы все знаете, что приходится обучаться всему именно практике. Вот, что мне нравится в образовательной платформе Easy, здесь преподает практики. То есть это трансформационное образование. Когда я первый раз услышал это слово, трансформационное образование, я, конечно, сразу спросил, как не русский. Я говорю, а что это означает? Вы знаете, мне объяснили это так, то, что я понял. Это образование, это знание, которое ты можешь получить и сразу предпринимать действия. Вы знаете, это здорово. Это здорово, когда ты обучаешься у человека, который этим занимается в реале. И он тебя обучает, Прям степ-бай-степ, step step, как это сделать. Находиться в сообществе, в обществе людей, где обучают практики, обучают профессионалы своего дела, обучают именно специалистов тех или иных узких направлений, когда ты можешь по-настоящему извлекать пользу от их обучения, я считаю, что это дорогого стоит, это очень ценно. Конечно, EasyBiz здесь этим не ограничился, он пошел еще дальше. Сегодня есть сайт easy easybiz.com, это наш такой витринный сайт, назовем его так, где есть сегодня специалисты, но очень скоро уже информация об этом есть заявлялась на годовщине компании. Вот. Очень скоро появится сейчас платформа образования, где разные специалисты могут уже предоставить платные услуги. Можете сказать, а в чем, в принципе, выгода платных услуг образовательных? Это же, в конце концов, за это надо платить. Вы знаете, я бы так не сказал. То, что ценно, за это платить нормально. И если мы за что-то э, уже платим, то э, качество этого образования на нас отражается еще больше, потому что наше отношение все определяет. Э, а главное тут, что может это дать нашему сообществу, это внимание и отношение больших специалистов. А сейчас представьте так. Вы сидите у себя дома, и вы хотите получать образование, знания, где же их найти? Вот где же найти то образование, которое реально мне позволит, например, один из главных вопросов, заработать деньги? Давайте просто подумаем, где найти это образование? Вы знаете, я сам за 20 лет побывал в более чем в 25 странах мира, и... Так получалось, что больше половины из них были именно с целью получить какое-то знание, то есть поездок. И часто я задавался вопросом после этого обучения, и что еще, и что дальше. Ну ладно, получили, заплатили, образовывались, даже какой-то восторг был. Но предпринимать его в действие после такого труда, после таких поездок, потому что не всегда ну, возможно это делать не всегда э, на это время хватает, не всегда на это средств хватает. Как же делать, чтобы попасть в некий поток образовательной системы, где тебя будут э, обучать э, не только профессионала, не только целенаправленно, и также систематично. Вот та структура образования, которая предоставляет изи-бизи, это и есть та систематичная образовательная платформа, которую мы можем извлекать пользу раз, и самое главное, получать это у себя дома. То есть через платформу, через структуру образования изи образование приходит к нам домой. Не мы идем его ищем, а он приходит к нам домой. И этим образом мы экономим кучу времени, и скорость нахождения ценных образований для нас увеличивается. Я очень надеюсь, что я могу передавать свои мысли, и, потому что слушатели, которые сейчас слушают, этот полчаса, может и 40 минут, я не знаю, сколько сейчас это протянет, мне нужно успеть еще на другое мероприятие, это именно тот момент, когда, если что-то здесь у вас, какое-то осознание придет, именно это предложение может изменить полностью вашу, где-то даже жизнь, и финансовую сторону тоже. Поэтому я буду говорить немного нестандартными предложениями, главное, чтобы передать вам данную мысль. Представьте, у каждого нашего партнера Изи Бизи появляется возможность получить интеграционное образование систематично со стороны практиков у себя дома. Как вы думаете, ценно ли это или нет? Я считаю, что это очень ценно. Конечно, от этого у нас, у каждого из нас будет еще коммерческая выгода. Об этом я чуть дальше с вами буду говорить. Давайте э, коротко посмотрим, в каких направлениях именно компания э, настроена обучать своих партнеров. Э, вот Network маркетинг. Что это такое? Ну, Часть знает, часть не понимает. Это одно из самых сильных бизнес-моделей. Это бизнес-модель, которая может позволить обычному человеку с минимальным капиталовложением Сделать огромный международный бизнес, многомиллионные товарообороты. Как обучается? Институт человека, психология, лингвистика. Вы знаете, психология – это один из важных аспектов или элементов, который нужен в 21 веке каждому человеку. Он нужен при общении с людьми, в, соци... в, соци... в обществе нужно, в разговоре с детьми, в разговоре с родителями, в разговоре с бизнес-партнерами. Он нужен просто везде. И на самом деле даже сегодня есть в компании хорошие психологи, которые дают нашим партнерам очень ценное образование. Рекомендую включиться в этот поток знаний. Маркетинг и реклама. Как быть финансово грамотным в нынешнем мире? Вы знаете, сегодня современный человек, одна из профессий современного человека это правильное инвестирование. Ключ к правильному инвестированию идет через финансовую грамотность. Задайте себе вопросом, какой уровень вашей финансовой грамотности. Я оканчивал экономический факультет, получал образование, и.. Выходя на современный мир, ты понимаешь, что много чего не совпадает. А как же получить настоящую финансовую грамотность от успешных людей, от людей, которые заработали своими знаниями ни одну сотню тысяч долларов, порой не один миллион долларов? В сообществе изи есть в буквальном смысле слова миллионеры, люди, которых зарабатывают очень хорошие деньги, и они только способны обучать финансовой грамотности. И у нас есть такая возможность получать это образование. Мотивация лидерства, криптоэкономика ⁇ это один из современных профессий. Человек, который сегодня не знает, что такое крипто, не слышал про биткоин или слышал, не разобрался в нем, не знает, что такое... Криптобиржа, криптоэкономика, куда эта вся финансовая система двигается, какое у него направление. Это похоже на то, что советский человек не слышал про доллар и денежные единицы Соединенных Штатов Америки. Это одно и то же. Поэтому срочно, быстро нужно включиться в этот поток и получать это образование, потому что оно достаточно не только интересное, оно актуальное, и без этих знаний человек, который не владеет этой, этими знаниями, он может, у него есть опасность, что в ближайшие 3-5 лет он вдруг окажется в финансовой яме, и чтобы туда не попасть, нужно срочно, срочно включиться и получать финансовое образование о криптоэкономике. Личная продуктивность, детская психология, красивая тема. Я думаю, что это каждого родителя интересует, и меня тоже, как родитель, конечно, это интересует, поэтому рекомендую. Здоровый образ жизни. Есть элементы небольшие, соблюдая их, можно, как говорится, быть здоровым. Даже сегодня в Визе есть такая очень интересная продукция, называется он «Стресс-релив». И сегодня я как раз смотрел информацию одного из наших специалистов, который преподавал именно данную тему, и он рассказывал, какое влияние стресса организму, здоровью человеку. И даже он отметил, что одна из серьезных причин появления заболеваний, как онкология, это причина является стрессы. Вот этот замечательный продукт, то, что и продается визи везде, в том числе, является Твоим защитникам от стрессового фона внешней среды. Рекомендую. Давайте сейчас поговорим уже немножко о концепции Изи. Изи Бизи это бесконечное пространство бизнес вариантов. Подумаем, это бесконечное пространство бизнес вариантов. Когда-то я прочитал, что в 21 веке. Одно из важных свойств, которые должен владеть успешный человек, это гибкость. Если в 21 веке ты не гибкий, ты не можешь адаптироваться к изменениям среды, и социально-экономически, и неважно, то ты можешь, ты подвержен к неуспеху, ты подвержен краху. А представьте, что EasyBiz это сообщество, которое сам по себе гибкий, и это как раз показатель того, что это бесконечное пространство бизнес-вариантов. Посмотрев на тот рисунок, который отражается на экране, вы примерно понимаете, о чем я говорю. Я сам в свое время именно это и искал. Я понимал, что с какой компанией бы я не двигался бы, на каком-то этапе все это будет останавливаться, потому что экономика меняется, мода меняется, отношения людей меняются, социальная обстановка меняется, все меняется, и оно меняется настолько быстро, что то, что является для людей сегодня актуальным и модным, через год о нем вообще не помнят. Именно в этой подобной среде, да, подобном, не знаю, в веке, 21 веке это все происходит, именно нужна компания, именно нужна идея, именно нужна платформа, то, что сам по себе является многогранным. Вот это и есть изи. Возможно, вы его сейчас плохо понимаете, возможно, совсем не понимаете, но это абсолютно не важно. Однажды каждому из нас надо будет кому-то или к чему-то прислушиваться. А самое хорошее было бы подумать так: если нам в жизни что-то приходит, ну, скажем так, в виде информации, то оно нам приходит не напрасно. Если даже до конца не понимаешь, но ну, обязательно нужно в нем разобраться. Идем дальше. Хочу немножко поговорить с вами как раз об, о том, что я отметил бесконечное, возможность, бесконечное пространство бизнес-возможностей. Вы видите на экране надпись Marketplace. Market ⁇ это рынок, place ⁇ это место. То есть место торговли. У Изи есть такая идея. Она достаточно гениальная. Слышали, вы, слышали ли вы такие компании, как, например, Amazon? или же Алибаба, или же Алиэкспресс, кем они были, как они рождались, какие этапы они пришли и к чему они, пришли, к чему они, к чему они достигли. Вот просто на секунду, представьте это, весь этот путь, наверняка слышали, читали, вот, то есть это была просто идея одного человека или двоих людей, которому противоречили все, но человек просто придумал, а что если воспользоваться интернет-возможностями, интернет-платформами, новой сферы, где люди коммуницируют, и там создать рынок. И в результате эти компании, на самом деле, выиграли. Они достигли, и, например, если вам это будет интересно, владелец Амазона Джефф Безос в прошлом году стал самым богатым человеком мира с капиталом 150 миллиардов долларов. Кто мог бы сказать? Согласны ли вы, что вся торговля сегодня идет в интернет? Согласны ли вы, что сегодня, где бы ты ни работал, если ты работаешь где-то, наверняка тебе было бы интересно иметь свой бизнес? Согласны ли вы, что как же быть современному человеку финансово обеспеченным, если не через сферу бизнеса? Тогда давайте я вас еще дальше спрошу. А как вы собираетесь организовать свой бизнес? В классическом формате открывать магазин или что-то, какой-то товар привозить и попытаться его продать, вы знаете, модель устарела. Очень большой риск. Роберт Кесаки в своей книге ⁇ Квадрант денежного потока ⁇ отмечает, что в 21 веке только 5% людей, которые начинают свой бизнес, празднует свое пятилетие. А сейчас задумайтесь, готовы ли вы попасть в это 95%? Хватит ли у вас знания, силы или средства, чтобы пережить это? Слышу, что тихо. Наверное, нет. Как раз вот данная идея Изи, которая поддерживается системой образования, что является очень главным, за собой именно создает торговую площадку, поддерживает как раз ту торговую площадку, где каждый из нас, ты в том числе, может извлечь, извлечь себе бизнес-выгоду, бизнес извлечь себе финансовую выгоду. Как это, может, как это будет происходить примерно? О деталях мы, возможно, с вами поговорим завтра, но сейчас я хочу вам немножко эту серу раскрыть. Представьте, представьте такую ситуацию. Вы купили для себя тот или иной продукт. Давайте пойдем через систему образования. Вы для себя приобрели какой-то образовательный курс, вы его прослушали, вы получили даже личную консультацию. Или же вы купили некий продукт, например, тот же самый стресс-релив, который я вам порекомендовал сейчас, или же ряд других продуктов. Например, сейчас у нас... Есть очень такой интересный и востребованный продукт, называется криптоноид. Я чуть перейдя об этом вам расскажу. И вам это нравится. Рассказываете ли вы другим людям о том, что вам нравится вообще в целом? Или же сколько раз вы рассказывали о том, о другом, о том, чем вы пользуетесь другим людям вообще в, в, в обществе за этот весь период вашей жизни? Наверное, не один тысяча раз. Что это вам дало? В принципе, ничего. Потому что не шло нигде регистрация, нигде не шло никакого учета информации, которую вы передаете, и результата от этой информации. А представьте, сегодня существует некий уже платформа Marketplace, где это все фиксируется. На своем примере скажу. Я партнер Изи. Мне очень нравится пользоваться продуктами или услугами, которые предоставляет Изи. Правда, нравится, я ими пользуюсь. Все мои знакомые, родственники, товарищи, друзья, всех кого я знаю, я им рекомендую это. Часть из них пользуются. А знаете, что еще происходит? Они точно так же рекомендуют дальше. И те точно так же рекомендуют дальше. А сейчас представьте некую торговую платформу, где перечень продукции постоянно растет. А сейчас представьте такую же платформу, куда люди приходят за образованием, и с другой стороны приходят те, которые дают это образование. И идет опять коммерческая деятельность. То есть идет покупка образований, человек получает за очень выгодную цену хорошее интеграционное образование, и это тоже отражается финансово на ваш бизнес. Понимаете ли вы меня, о чем я говорю? То есть вы автоматично, становясь партнером Изи, уже участвуете в некой торговой площадке. Вы уже становитесь частью сообщества, и ваши планы данного проекта одновременно являются уже вашими планами. Чем больше развивается это сообщество, тем больше у вас появляется бизнес-возможности. Бесконечное пространство бизнес-возможностей. На экране вы видите несколько цифр. Это пока только часть того, что есть в компании. Представьте, что у вас клиентовская потребительская сеть, которую обслуживает не вы, товар им доставляете не вы, технически, экономически, образовательно их обслуживаете не вы, юридически их обслуживаете не вы, но за все это, за весь товарооборот, который идет в вашей торговой площадке, деньги получаете. Так же вы. Речь идет об огромных суммах. Но я скажу, что вам здесь очень повезло. Каждому из нас повезло, скорее всего, несмотря, что я год в этом проекте, но мы год строили платформу. Как раз сейчас, именно настал момент, когда а, мы вышли, так скажем, на свет, и мы можем заявлять позиционировать себя. И я немножко честно вам завидую, что если среди вас наявляются те, которые вот узнали первый раз про Изи, сегодня находится первый раз на презентации, то вам немножко я завидую, что вы пришли даже немножко на готовое, и вы не можете себе представить, какой успех в данной бизнес-платформе может вас ожидать. Более детально, более подробно буду, конечно, рассказывать не сегодня. У нас есть партнеры, у нас есть партнеры, и количество каждым разом растет. Мне очень нравятся первые два партнера. Хотел бы о них немножко поговорить, с удовольствием поговорить. Один из них — Криптоноид. Давайте вместе почитаем. Это аналитический сервис для торговли на криптобиржах. Если вы не знакомы с криптобиржами, рекомендую... Срочно это изучить. Это рынок, куда идут современные люди. Это такой же рынок, где можно торговать из дому перед компьютером. Не надо для этого таскать какую-то продукцию или перемещаться на рыночной площадке. Все это можно делать из дома. Можно этот рынок изучить хорошо и начать, начать там зарабатывать деньги, даже не выходя из дома. Зарабатывать Зарабатываются ли деньги в криптобиржах? Скажу, соответственно, да. Потому что я одно время очень увлекался этим. Все ли зарабатывают там деньги? Нет. Я скажу, что даже многие не зарабатывают деньги. Меньшинство зарабатывает деньги. В чем разница между человеком, который зарабатывает, и не зарабатывает? Очень все просто. Человек, который зарабатывает, он имеет опыт. Он имеет знания и он имеет систематизированную работу. То есть 24 часа, конечно, он не один, вместе с командой находятся на этом рынке, отслеживают этот рынок, они получают информацию с разных источников и профессиональная работа им дает хорошие доходы. Сколько может заработать э Трейдер. Называется это трейдер. Это профессия. Это профессия современного времени. Времени криптотрейдерами их назовем. Сколько этот человек может зарабатывать? Вы знаете, есть люди, которые стали миллионерами на этом. Заработали миллион и более денег. Это правда. А как же быть нам смертным? Вы знаете, я однажды год занялся именно криптотрейдингом. И я просто почувствовал на каком-то этапе, что я теряю здоровье. Потому что работа очень тяжелая. И особых успехов тоже, тоже не было. И когда появился вот продукт криптоноид, э, я сразу э, отнесся к этому с большим позитивом, потому что я понял, что появился инструмент, который 24 часа может делать ту работу, которую выполняет профессионал, автоматично за меня. Это настолько ценный продукт, что о нем я могу говорить восхищением часами. Это ваш работник на бирже. Обычный человек с криптоноидом становится профессионалом на трейдинг-площадке, и при этом время, которое уделяет обычный человек, в день, не поверите, это две минуты. Сегодня с инструментом криптоноида обычный человек, уделяя две минуты, становится профессиональным трейдером на бирже 24 часа. Я думаю, уже это ясно. Второй продукт – это концерт VR. Этот проект, который в свое время поддержал компания Easy, и этот проект себя оправдала, и совсем скоро появятся его первые услуги, и проект Easy получил эксклюзивное право на продажи его билета, Куда? Объясняю. Сегодня проходят в мире разные культурные программы, в том числе разные концерты. Частично мы успеваем куда-то ходить, но на многие, конечно, не успеваем. Где-то времени не хватает, где-то средств не хватает. А как было бы хорошо, если эти мероприятия, они пришли к нам домой? То есть у нас была некая технология, чтобы мы дома, находясь, и заплатить вот чуточка денег, вот чуточка денег, смогли присутствовать на этом мероприятии равносильно тому, что мы встали, поехали, находимся там. Как было бы вам находиться сегодня через полчаса на концерте, например, Джей-Зи в Нью-Йорке? Интересно было бы? заплатив за это не 500 и 1000 долларов, и плюс еще авиаперелет, и еще несколько дней, а несколько долларов у себя дома, воспользуясь просто VR-очками и той программой, и тем билетом, который будет скоро продавать консервьер. Я скажу, что этот продукт, оно будет продаваться, если правильно это будет фраза сказать, как семечки. То есть этот продукт, оно будет продаваться для каждого члена семьи практически. Представляете, какие продукты инновационные предлагает платформа Easy, в котором есть торговая площадка MarketPlace и где мы можем получать доступ, где мы можем покупать франшизу. Ведь в свое время же сегодняшние богатые люди купили же часть франшизы «Право на доход», больших проектов и вместе с ними выросли и стали финансово успешными. Вот именно об этом сейчас идет речь. У нас есть пакеты, пакеты, которые дают вам право купить этот бизнес, получать право на доходность с этого бизнеса. Конечно, вы можете зарегистрироваться и бесплатно тоже. Пожалуйста, зарегистрируйтесь бесплатно, посмотрите, пощупайте. Убедитесь, что я был прав. И потом уже вы можете стать партнерами старт пакета, бейзик пакета, бизнес, профи и VIP. Я партнер VIP пакета и не только VIP пакета. Я вообще этот бизнес начал, так скажем, в начале. Немножко так изучал, смотрел. И ну, потом я понял, что я немножко терял время. Но это не главное. Главное, что... Сегодня состояние бизнеса, которое есть, оно кстати, не было таким, как был год тому назад. Но сейчас я же говорю, что я завидую вам, что вы пришли на готовые. Пожалуйста, возьмите VIP-пакет для себя и начните, так скажем, первых рядов. Вы не думаете, что я сейчас вам пытаюсь продать VIP-пакет. Абсолютно это не так. Но я просто понимаю его ценность и я вам хочу передать важность этого для вас именно. Но это ваша необязанность. вы можете, опять же говорю, поэтапно, красиво, не торопясь, без проблем. Мы достаточно лояльное сообщество, и наш партнер для нас, наш партнер, это уже ценно для нас. Неважно, в каком пакете он находится. После того, как у вас развивается клиентовская структура, конечно, на каком-то этапе находятся клиенты, которые... Они сами проявляют инициативу стать партнером компании. В этот момент включается партнерская программа. Это некий такой маркетинг план. Это 20% дохода до 40% бинарного дохода. Почему до 40%? Потому что есть некое понятие коэффициент корреляции, который помогает работе данного маркетинга. Но эта информация более профессиональная. Компания Своих партнеров поощряет разными путешествиями, разными подарками. Это очень красиво. Например, недавно проводилось мероприятие «Один год компании». Представляете, один год компании. Изи-бизи, один год, только зубки начали резать. Представляете, в какой удачном этапе вы сегодня получаете эту информацию. Однажды спросили у Билл Гейтса, да, что надо делать, чтобы стать богатым, то есть, что нужно для этого Ответ был примерно такой, что находиться вовремя, в нужном месте. Вот это и есть тот этап, когда вы вовремя, в нужном месте получаете эту информацию, и, конечно, с вашей инициативой вы можете и находиться в этом развитии. Мероприятия, которые проводятся ежегодно, ежеквартально, они проводятся достаточно красиво, не только рабочая часть, бывает и релакс, и отдых, и э, общение, новые отношения, дружба в связи, это проводится на самом деле все на уровне, красиво. Недавно, вот я как сказал, 7-8 апреля в Анталии на красивом, в красивом отеле «Адалия Элит», мы собрались, у нас было почти 300 человек разных стран мира, это было очень красиво и очень интересно. Руководителем проекта, главным учредителем является Анатолий Илли, это молодой, амбициозный, грамотный, остроумный. Я его лично знаю и могу на самом деле еще продолжать добавить. Этот человек, он смелый человек, у него большое видение, духовный человек одновременно. Я уверен, что это один из тех людей, которых, которым серьезно помогает сама судьба. Этот человек очень, ему очень нравится помогать людям. Ему очень нравится видеть свет радости на глазах людей. Я об этом, кстати, ему однажды сказал в «Измире» в октябре прошлого года. Пунктуальный человек. Достаточно интересный человек, и он является одним из главных основополагателей данной идеи, данного проекта, за что я сам лично его благодарен. Что он нам говорит? Давайте вместе прочитаем. Каждый из нас в состоянии менять мир. Ежедневно первое изменение происходит. Ежедневно первое изменение происходит в себе. Начните сейчас, мы вместе пройдем к тому результату, который нужен именно вам. Знаете, я очень хорошо понимаю, осознаю э, суть этих фраз. Начните сейчас. Мы вместе пройдем к тому результату, который нужен вам. Основная цель сообщества ⁇ это успех наших партнеров. Я думаю, этим все сказано. Я хочу поблагодарить всех за внимание, пожелать удачи и успехов. Я все. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, если нет, можем э, попрощаться. Завтра у нас будет воркшоп, work, э, следите раз, за расписанием. Я постараюсь завтра тоже быть с вами, и э, немного интерактивно, и немного более еще раскрыто, детально с вами продолжать разговаривать. Спасибо за внимание.